Так, ладно, то ничего не было. Короче, спидратору уже. О, это вот черная зелеха. А, а. Да, Иба, Биба, Еба. Еба. Всё. И всё, боезвук тоже угорает. <Слышко> бип, бип, бип, бип. Говорит Москва Идите нафиг Бип, бип, бип, бип Бип На расстоянии в тысячу световых лет от Земли На планете известной как Беспредельное Запредельное Беатрикс Лёбо Начинает свой первый день в качестве слабого Кстати, выйдет вторая часть, 22 сентября о, интересно. Ага. Ну тут, в принципе... О, мор морковь. После вакуумного ранца это лучший друг хозяина Раранчи. И первый я так понял. Зелезка, зелеска. А, ладно. Зелеха. Давно хотел но что-то как-то не сорослось. О! высох риф! Идем просто на пробой! В поисках новой злехи. О! не а я вижу вот их давайте будем использовать в первый день Наверное, это самый слабый фиолетовые... О, тупо что мне не сдать фиолетовые кристаллы кит ты бабу баб мам! Дубцыпщик Дебдым учил моё Дебдырыч Оставься и О! Вот я везу вот там огромного слайба за блин реально за лейки обсидиан блин а ведь по все таки в кур я посидел о я смотрел за их жулил ну не давай Вс себя взорвется Азиа три топора. Это я знаю. Это было, конечно, давно. Не, не, не, о, кися. Ой, блин, с ним хочется обниматься. Уи! Хочу вторую часть. Не один, не один, не Ну чё, кит. Попей водички. А, ладно. <свёздит> Кейс. О, это порт котов. Пит! <свист> <свист> Пит Паркер. Вот так я вам буду назвать Пит Паркер. О. Я бы не снимаю, как правильно проходить эту игру. Когда-то я сам давно играла. Но это было ещ давно. Бы. что-то типа стриму привезти, ну, не знаю, стоит это... или нет. Капец, я уже пойду. Говорит Москва, идите открывать. Алякий козик. покров славу цветок пробиваю с кусками не стоит больше это из брудной оазис рисую картину и реальность это все говорит москва луза слайм идите нафиг все сидите там Вяу! говорит москва Уи! Как Ты... Как то фа... Уи, как то фа, Через такую Через встречу... Кого я был? кори не Похож на кота был. Ты похож на кота. Хочу забрать тебя домой. Дави его. Не убей. У себя урони. Поелисили. Не убейся. Наверное, у уровень такой спасить. Придуростный пытает меня. О, агро! Сразу понял. О, мид. Вот поставка тут. Специально с... Эм... Вариантов у нас нет. Откуда? Так и знал, вот этот вот. Сальнику вора погидаюсь. О вур. Это вот это вот. Блин, сейчас-ка я такой глупый плохой вор. What the war? Good of war? Good of war? What the war? What the war? Yeah. <laughs> Что с тобой делать, охотник? Ты сильно дорогой. Тебя в клиент, что ли, выкупить надо? Что-то не назрутся. О, точно, вот скам. Вы... Говорит Москва идите на наши... ну давай Вылазь. собака вылазь. все ой когда враги пытают и хотят выходить мы их заставим идет у нас план скам. Время начинать. 13 бабла. Там на зино идем. О! Вы курицы не зрете так что бабу Кукарику тут на стазировку. Говорит Москва. Идите нафиг. Все разбогатеем. Брах. Самое нужное. Какой сердечный блок. Я цех. Все. Все самое нужное для видео. Ай. Только первый заканчивается. Какое чувство, что прошло просло два или три дня. Тебе нормально? О, фосфор. О, нефига, Торпеда полетел. бога Будет сюда мир. Типа мира... А что и мир? Был ты? Короткий О! И сегодня... Кур Карикун. На стазировку. Валианс. так кори куда хотел да что облить этих варов. Не а, распространяйся. Эй, укусающийся. Порок. Изич. Изи. Лягко. А. Холодная хоть никак не потерять. Ой, да еще у вас мне только не хватало. Скоро целая связа игра будет лол. заровку всем знаю ему стазировку заровкух а я почувствовал что исковеркалась что тут What did Это слайма. Будучи более развитым существом, не залегли и усатые полосатый Охотник слайм превосходит его, хотя на находится в беспредельном запределье Благодаря самой слаймологической окраски у охотника слайма есть природный дар маскировки. Это позволяет ему установиться полностью невидимым одно его выдаешь в ночи. Огромный миндалевый как-то читать. видные глаза. В темноте этот эффект часто описывал ничего, не подозреваю всех хозяев, раньше как а не описание! О, выходи. Ой. Кто-то пернул с подливой. Что по куда я делал бад? Метная банка. За Ой, я не вовремя пришел. Вот было раньше. А, это бедовый скалистый. Колисты вырублять. А еще там вар, лол. Ну, да нафиг вас. Раз я спасать вас не буду. Пусть как с голода сголодается. Эй. Ясно. что тут и все есть какие-то раньше Ну хотя да, вторая часть за выходит. это <связано> там Виктор Корнеплод. <связано> Класс. только завел лауза все. Дот бабайда как не тут выводить то все когда что тут теряет свою баллат Если с чего он не идет обратно туда я идти не хочу иди За кукурурунду. А-а-а. Вот такой вот ты... Да? а какая-то. А Не -а. фил? <со -рикласс> хотя бы ферму можно купить вот что он стадии тебе позирателями? я не знаю то что будет с их портами как сторона раньше да ударит там будут водиться дикие слаймы Да я спустил они будут водиться в новых я потерял двух слаймов только не Лети и забудь про меня. Маска болит у него чувство после этого приземления. А чё, кто говорил его? Мисс Корпорация Семзи. Мисс или любого. Корпорация Симбзи. Приветствует вас на беспредельном, запределе. Добро пожаловать. Я обеспечит вам свою поддержку в вас смелой авантюре. Стать слаймоводом. Поддержка обеспечена. Т так забыл, хотели бы... Попросить вас соблюдать осторожность в первые дни в запринели, пока не ознакомиться с окрестностями. Ночные вылазки незалателенные. Наконец. Если вам нужно будет дополнительно о вороновом воде вакуумного корпорации Симзе, я буду предоставить его в магазине расположенным перед вашим домом на раньше. Ага, все тут. Да, не больсу. Знаю, Вас, не больсуй. 4. Да сто вас так, блин, много. Тут сходили. Ару, ну да. Сколько идет? 24 минуты что время-то быстро идет. О, будет расти дерево. Расти ты быстро идет Да кто, приперся а Говорит Москва, идите нафиг, который вест. Тело по воздухе. <смех> Хляба, зрались. <смех> а а хлеб. <смех> Блин, мне надо две фермы строить. Да вы заколебали, ч так много взорвете? 33 дня не ели. А, ну, а. все больше не могу перенести. А, потом все брата. Ради бога, давай. Ха. Стоп ты, быстрее росло. Ха. Пока будем спать, ходить. Вставать. Спать, вставать. надо копить хотя бы тысячу. Хотя бы за одну лоску. Беп. Потом, Кейси, потом. Бля, с одного дня. Класс. Теперь я как азинок. полезная хрень. Мои криворуки. Зрите, да обозритесь. Ой, добрый пальчик. Ой, добрый пальчик. Возможно, не взорвалась. Ой, да ладно, хуболька кристаллов тут не хватает. Ой. Без тевости. Эй, ой, нот Ой-ё. Вообще нот стонгс. Вообще. во все Вот звук. А да ладно. И кстати, будут мне добавлять письма. Это сегодня продуктивный день. мироду ну, грубо казит автокармуска у меня есть ручная а, ладно давайте дозорайте Наконец-то к твоему виду за сорок. Сорок. Ты сути. Играй, я тебе не навизу. Это куда-то <свы> Нет Стонгс. Типа тысячу. Да я уже ко второму заходу буду <свы> начинать пристроить. Давайте курку кукариков. Да. О, о, мертва такая. Они все разравства и все. до конца мира. Оранслай выпал из мира. Беловый слайм. Нет, это несправедливо. Вот так. Заход. Солнечного солнечного не хватило. Он сдохнет. То на арабском. Говорится снимаем в последний момент, чек, последний момент. я зыдал. Я все равно зрать хочу, хотят. Нормальные слаймы. <laughs> нормальные слаймы. Занутые. <laughs> Смотрите, да и не подавитесь. И подавитесь. Слайм. Добродусный. Да, да, очень добродушный. Добродусный. Линиюс, Идеально. Это на превью пойдет. Так как он мне превью дел?! Ладно. Потом за кадром сделал на специальной площадке. У тебя скоро будет целое царство, мистер. Я ради этого это построю царство. Реально. No. Мотлёк, уйди. Как говорил я, мне все писают записывать. Мотлёк. За ВДВ. За Донбасс. Донбасс за нами. С нами Бог. Пользователи украинец. Не понравился ролик. Пользователи украинец. Поставьте 10 лайков. Хехехе, заложим. Пурпурится, не будет добавлять в звуки удара. <смех> или взрыв. Ну, Монтез будет в следующем ролике. Или этом, не знаю. клей меня победит. в обратном смысле я по короче выиграл лень стой собой убийца бойдаги до краю висей кадры я настречу что будет как? блин тренд бесит Бесе. сейчас персон этот тренд вроде Это а, а да он за дороги релики не работает Блин, косаклорпискаса не разпирал. У нас свой канал есть. Ну так и называется. Как я и сказал. Косак. Косаклород Вискаса. Да-да-да. Ладно. смертный и дзор розована прекрасно а, ладно нет а я всегда come back осуждаю иди в африку осуждаю 10 минут. Минус 107. я О. Петух самоубийца. Только, мне. Петух самоубийца. Сок контент. Петух сам убился из-за депрессии. 0 лет. 2022, что происходит? Nereye gidiyoruz?! 挺 east-시에 Germanica Танцайники. потому что зря не родились. Так бы хотя бы не созрали. Ты э, какое это колесо? Раньчо поїхали. А, сегодня. Да я не бог. сегодня серия удалось целиться с ней вот с ней виниться Можно закодочить. Всем пока.